Женщина с психотипом ребенка. Обязательно ли такой женщине заводить детей, если нет желания их иметь? Как определить, если это эгоизм или просто этот опыт в жизни не нужен? Хороший вопрос на злобу дня. Сейчас модное течение child free, которое по каким-то экологическим, политическим, мировоззренческим причинам отрицает. Или не настаивает, скажем так, за, за женщиной обязательства выполнять обязательства на деторождение. Причины подобного, подобный, подобного нового мировоззренческого веяния, мы, наверное, с вами здесь обсуждать и сейчас обсуждать не будем, они не очень интересны и, и в общем-то, об этом сказано уже довольно много с, с, с различными версиями. Поговорим лично о вас. Что это значит для вас? А, вы правильно задаете эго... вопрос, это эгоизм или а, свойство натуры, мои личные свойства натуры, которые определяют, что мне этот опыт не нужен. А, попробуем развернуть. Понимание. Дело в том, что эгоизм в каком-то смысле это тоже свойство натуры. Эгоизм как точка акцента, на чем надо внутреннего акцента, как правильно надо располагать в этом мире вещи главные и не главные. Что главнее Я или Мир или мир, а потом я. Вот человек с психотипом ребенка, конечно же, выберет первый вариант конечно, я. Конечно, я, а потом уже все остальное. И в этом смысле для человека с психотипом ребенка э, дети, как родные, физические дети, они никогда будут, не будут стоять на первом месте, потому что если в силу определенных социальных и психологических, там, родовых, моральных обстоятельств женщине с психотипом ребенка приходится поставить своих собственных детей на первое место, она начинает себя уничтожать, она начинает себя медленно изнутри убивать. Поэтому здесь эгоизм, это не некое клеймо, на которое, от которого надо избавляться, или некое качество характера, которое является неправильным с точки зрения женщины и ребенка. Это свойство личности, которое определяет женщину, как женщину с психотипом ребенка. Женщины с психотипом ребенка, да и мужчины тоже, все эгоисты. И это их неотъемлемое качество. Хорошо это, плохо, но это смотря, кто оценивает. Если рядом с ними будет оценивать человек с психотипом родителя, он скажет, конечно, хорошо. Конечно, хорошо. А если будет такой же человек с психотипом ребенка, то он, безусловно, скажет плохо. Потому что эгоистом в этом мире, думает он, а не говорит, могу быть только я. Ибо человек с психотипом ребенка никогда не э, терпит конкуренцию собственному эгоизму. Важен ли вам этот опыт? это вопрос, наверное другой. Он не имеет отношения к психотипу. Хотя косвенно может быть и имеет, потому что если бы вам возможно этот опыт нужен, вы бы скорее всего родились с психотипом родителя. Но это не факт, но это не факт. Вам, для себя надо честно ответить на вопросы. Нежелание иметь ребенка. Почему? Разобрать все до вот до микронов, то есть всякий раз себя задавать вопрос: почему? Почему? Дали ответ на поставленный вопрос. Опять задаете себе вопрос: почему? Почему я не хочу? Поэтому. А это почему? А это почему? А это почему? А это почему? Это такой универсальный прием, который подходит именно для людей с психотипом ребенка. Они задают себе вопрос, почему. Люди с психотипом родителя, когда пытаются добиться, догрызться до своей личной внутренней мотивации, должны себе задавать вопрос, зачем. Это два разных подхода. Потому что для ребенка важен личный свой собственный опыт. Для человека с психотипом ребенка, который приходит в этот мир именно в таком психотипе и рождается, что характерно с ним, он его не выбирает, это вырожденное качество, такое состояние психики нужно зачем-то. Такое состояние психики выбирает ваше я есть выбирает ваша душа, потому что ваше внутреннее, личное, техническое задание, личное задание на это воплощение считает, что именно с таким психотипом это сделать будет гораздо эффективнее, удобнее, легче, интереснее, Там каждый выбирает свое, в зависимости от ТЗ. И поэтому человек с психотипом ребенка будет себе спрашивать, почему, как дети, почемучки, почему, почему мне этого хочется, почему мне этого не хочется. И всякий раз ваш вопрос должен начинаться на почему, вот точно, точно так же, как это делают дети в возрасте почемучек. И тогда вы точно дойдете до ответа, ваш эгоизм, причем... Повторяю, не клеймо. Если в конечном итоге ваш ответ, почему, наткнется на то, что вы не, просто не хотите плодить себе конкурентов или потому что вы не хотите тратить время на материнство, потому что у вас есть другие интересы, это не является вашим приговором или не является каким-то фактором, который позволит вам себя не любить или не уважать, как раз напротив. Чем честнее вы будете отвечать себе на этот вопрос, тем легче вам будет становиться, освободиться от бремени, которое вам не нужно. Вы не обязаны делать то, что вам не хочется. Но нельзя то же самое сказать о человеке с психотипом родителя. Человек с психотипом родителя будет задавать себе вопрос, зачем, зачем, зачем, зачем, зачем, и поставить себе во а, по главу угла, хочу или не хочу, в этом случае он не не будет, у него в голову это не придет, потому что его личные желания или нежелания отступают перед э, общей целесообразностью. Для него первичнее как раз общая целесообразность, чем свои собственные желания. Этим-то они э, здорово очень не отличаются. И если женщина с психотипом ребенка говорит, я не хочу иметь детей, она ответит на вопрос, почему она не хочет. А человек с психотипом и женщина с психотипом родителя, например, будет отвечать на тот же самый вопрос, она ответит, зачем ей нужно не иметь детей. И вот это основная большая разница. Тоже касается и вопроса, зачем иметь. И человек с пехотипом ребенка ответит по-своему, но там во главе угла будет стоять именно желание, именно личное отношение, почему, основанное на вопросе, почему. Женщина же, которая будет хотеть иметь детей, будет отвечать на вопрос «Зачем?». Говоря... И этот вопрос, э, ответ на вопрос «Зачем?» будет говорить не о личных желаниях, а об общей целесообразности, там, продолжить род, найти себе, там, воспитать преемника и так далее, и так далее. То есть она будет смотреть глобально. Человек с перехотимым ребенка, глобально смотреть не должен. Поэтому ваш вопрос, описывает, что вы беспокоитесь, а, не является ли это ущербностью? Нет, ни в коем случае не является. Никакое желание не является ущербным, даже если оно идет в разрез с традицией, тем более, если оно идет в разрез с традицией. А, Человек с прихотипом ребенка в первую очередь должен слушать самого себя, никогда не идти наперекор своим собственным внутренним ощущениям, иначе плохо будет всем и вам, и вашему нерожденному или рожденному под давлением ребенка счастлив не будет никто. Вот такой будет мой вам ответ, Анна.